Свободен после 10 тысяч лет тюрьмы но мой родной брат по-прежнему считает меня злодеем я покажу ему свою истинную силу я докажу что демоны не властны надо мной ты в этом уверен охотник на демонов ты точно знаешь что твоя воля принадлежит тебе от тебя разит могилы человек ты пожалеешь, что стал у меня на пути. Ну что ж, нападай. Увидишь, мы стоим друг друга. Этот поединок может продолжаться вечно. Ладно, говори, что тебе нужно. Во главе армии мертвых стоит повелитель ужаса по имени Тихондри. У него есть могущественный колдовской артефакт — череп Гул'дана. Именно этот череп — источник порчи, охвативший ваши леса. И ты хочешь, чтобы я украл его? Почему? Скажем так, Тихондри мне не друг. А моему нынешнему господину было бы... Выгодно поражение легиона. С какой стати я должен верить твоим словам, человечишка? Мой господин видит все, охотник на демонов. Он знает, что ты всегда жаждал больше силы, и теперь она сама идет к тебе в руки. Только возьми ее, и от твоих врагов не останется мокрого места. приветствую вас ребята на канале роли game онлайн с вами росси мы продолжаем проходить Warcraft 3 reforge за эльфов 6 глава и у нас теперь в подчинении точнее под нашим руководством или дан или мы под его руководством и наша задача уничтожить демонические врата защищать череп и забрать череп гулдана чтобы помочь артасу или помочь себе кстати вот и артас появился в нашем прохождении Новый тип войск у нас это друиды-хищники. Теперь вы можете обучать друидов-хищников в мудрости. Они могут превращаться в могучих медведей. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Нажмите на колокольчик, ставьте лайк и оставьте свой комментарий. Также подключайтесь и присоединяйтесь к патреону. Мы начинаем. Итак, Иллидан. Кстати, Иллидан где-то здесь, если вы понимаете о чем я. Значит у нас есть два лучника. Две охотницы. Не буди во мне, зверя. мне нравится. Пару дряд можно. Здесь. Давайте еще пару лучниц. Сразу улучшим лучниц. И дальше мы ни нихрена не улучшим, потому что у нас нету дерева как обычно. Ладно, хотя бы тогда улучшим, чтобы дальше видеть сразу фонтанны на автомат так что тут у нас вообще как я люблю что тут у нас еще не улучшено не знаю мне кажется что конечно было бы лучше наверное сделаем сейчас я что не сильно я доверяю Следовать баскловенному природу ускоряет передвижение в середине Древ и Древний. Не надо. А, как я люблю а, они еще и без звоны появляются. Во славу леса. Так лучше. Так, что здесь, Серев? О. Я слеп, но не Уже первое. Татиры. Этот Сволочи сатиры. Разбили мне дерево. Убили мне огонька. Не прощу. Кстати, у меня заканчивается уже. Ну я всех нанял, конечно. Заканчивается у меня лимит припасы Нужно сейчас поставить пару лунных колодцев. И это доказывает еще то, что все-таки деревья нужно ставить, потому что атаки будут... На лагерь атаки будут. Так. Ветлячок появился и сразу пошел. Давай лунный колодец еще. Я вся внимание. Так, что тут у Ледана Сжение манны. Сжигающий жар. При использовании активирует огненную ауру, которая наносит 15 в секунду, находящимся рядом с зимним врагам, расходуют маны до отмен. Понятно. Глиданный нослав кач. Знаете, как я догадался? По этой изящной атлетической ножке, расположенной на миниатюрке. Все. Здание готово. Здание готово. Сейчас мы как раз доставим лунный колодец. Возьмем этого огонька, поставим еще одну. Вот защитное дерево точнее охранное дерево и будем идти драться немножко здание готово но блин надо аж аж, аж 80 дерева для эльфов блин я напомню это такая большая проблема их о, позиции по жизни то что они блин деревья не разбивают а просто забирают у них лишние. Вот, пошлите пока этой полазим что Это тут есть интересного интересно где же делась э, тиранда и ее любовник Малпурион? так еще один рудник зелье маны слишком просто напускай ну, Я ж не могу пройти мимо нейтральных юнитов ну там что есть магазин лиант ловкости гоблинская лавка можно будет там шмоток прикупить Включила демоническую эту хрень. Нормально не так прорежают мне. А, паучки еще остались. Так выключить. Ну все, все, хватит драться. Давайте мне пару ситков исцеления, камень с невидимостью. Не надо свиток возвращения, на всякий случай возьмем свиток защиты. Полечимся. Зло приближается. Так, ну тут мы, как сказать, все зачистили. Окладки, кладки, самое главное, ребята. Вот. Видите? Медицинский трактат, плюс 50 к запаса здоровья. Есть такое дело? Так, я хотел глянуть чуть-чуть по руднику. Еще почти 15 тысяч золота, в принципе, хватает. Так, еще одно охранное дерево. Побляемся сюда. Потом возьмем одного огонька и здесь тоже базу сделаем. Легко. Мне не нравится, что Иллидан идет где-то в конце. Он бы мог бы идти в начале, потому что он не лишник. Ну, то есть ближний. Легко то получается, пока он добегает, чтобы драться, моих уже нормально так просаживают. Ты о своей Я так, а вот что тут Вот так вот. Повысим себе, так сказать. Большие потери у нас здесь, но ничего. Тут, а, тут их целая база. Я вам скажу, больше даже, наверное, или да, но придется отступать в этой битве. Мы потеряли всех наших бойцов. Ну Ничего. Сейчас мы его подлечим. Наши в бой. А это уже лишнее. Кто ну давайте, да. Я случайно зацепил мурлоков, куда пробегал мимо. Я ну ничего, сейчас мы их вольнем им. Ты пожалеешь о своей Наша Я понял, все, бросаем. Я люблю вы тут без меня все. распоясались? Что в наших я слепно, не Зло вот ты а все. Я все. Лечите, все мои фонтаны должны лечить Ледана, потому что Редан где-то здесь. И чего? Ну Я люблю природу. Я слеп, но не глух. маны. Моего вот фонтана. Где демоны? Легко. Все, теперь нормально. Так, переходим в Т2, уже давно пора. Я Конечно же, не хватает дерева. Сейчас мы еще как перейдем это два, прокачаем глеф и улучшенное омоложение классное тема вот у друидов. вот обучает омоложению хорошо 50 у а меня 105 пока не хватает так пока займемся деревом этим чтоб я не отрывал гоньков от важного дела собирать остатки кушаем есть такое дело так, мы еще кого-то одного ждем Не знаю даже кого Наверное, вы знаете, я так подумал Наверное, возьмем одну глифомет так. И у него Рикошатят Исследование завершено Ждем глифомет, и поехали опять подеремся немного. Ну давай же, чуть-чуть осталось. Наша заговорить... Ну а тут -то не так нормально. или данного где-то здесь слеп, но только так сказать отбился все немножко все, и нет на месте берем его в свою банду отправляемся сюда на разборке опять так исследование завершено 75 чего в прошлый раз не убил этого бурлоком и походу нет раз не выпало его зато теперь мы халабуды по разбиваем Болотное чудище. Так. Иди пока туда. Точнее не иди, а лети. У тебя ж нету ножек. Я просто что то не понял, потому что раз они что то наделали столько много моих копий каких-то непонятных. Может ману, мы сжечь, не знаю. А, и мне тоже ману сожгли, так что нормально. Порченные деревья. Кто это? Откуда вы взялись? Зачем вы сюда пришли? Еще и напали мне на этот, на базу. О, ну тут такое нормальное нападение получилось на меня. Все, там, второе дерево подключилось, так что нормально. Все, он отобьется, но одно дерево там мы потеряли. убили не успел не успел Ты о своей дерзости. Легко. достигли мы контрольной точки Умри. так потери у нас колоссальная Возвращаемся как сюда. Я хочу взять себе еще свитков исцеления. Обновить надо. А, видите, не зря я пошел обновлять. Интересно, он один полетит или все? Я полетели. Пришлось мне прервать Твое путешествие в магазин. Не по своей вине. Это, судя по тому, что это оранжевый, где-то здесь, наверное, еще одна база есть. Нам нужно будет обязательно наведаться. Так. Убили все-таки не мого светлячка, одного огонька. Надо заново вы... выстраивать. Так. Вести рудник. После установит Глеб. и Так, кого у нас там не хватает? А у нас не хватает следующие позиции. Значит, 3, 2. А, дряды две есть отмена. Два медведя изучим, чтобы они могли уже превращаться наконец-то. Так, дополнительный урон. 275, 175, 150. Что, тут ничего строить, такое не можем? Древо мудрости. А что? О, так у нас тут. Вырастить древо ветров, воздушных воинов и магов, можно дракончиков чудесных изучать, точнее делать. А я все этого, чего-то не обратил на это все внимание. Очень обидно, досадно и печально вышло. 80 древо, дерево, 80 надо, ладно. Езжайте туда. Ты пока еще лунный колодец подставь. Оплетенные рудники есть, давай сюда пятерочку работях надо бы тоже поставить 175 да? куда о чем вы говорите откуда у бомжа столько дерева надо бы вот обязательно изучить вот эту акцию а кстати уже изучается есть такое дело Хорошо. Так, еще два человека мы ждем. Вот они, две охотницы. Богиня, укажи мне путь. Хорошо, тут подстроено. Еще давай одну. Твой ход. Ну, на следующее улучшение нам надо очень много дерева. Очень много. Богиня, укажи мне путь. Опять эта хрень напала. Со мной. ману немножко полили мне. чини, чини лечи ты исследование завершено это все легко Бриду, надо подлечить вот. так отправляемся в магазин отправляемся в магазин Ну, запасов, точнее припасов у нас нормально, так что. Причем я сюда как бы хотел только еды, надо привести. Так. Так, возвращение. А, подождите еще наверное возьму Это все... со мной 200 маны мой 200 голды Когда точнее бля не хватает Ладно. Где поставим вот так погнали обратно наши городских так где Здание у меня там да вот здесь 275 блин дофига дофига дофига дофига, дофига. вот чего они так растягиваются Сейчас тут доделаем. Идем их тоже на дерево. Здание готово. Здание готово. Все, шаруйте. Так там ставится. Давайте еще одного светличка мне. Еще огонька. Огоньку не найдется. В принципе, можем уже пойти закончить. Да. Ну как, попытаться начать их пробивать, но мне интересует, ты видишь, кто? там находится оранжевый, который нападает на меня постоянно. Кто со мной? А он зеленый какой-то еще. Зеленый, зеленый уже был. Ух ты! Я понял, но ну, все, буду знать, что... Буду знать, что нельзя... там ставить. Короче, вышли пауки, нахлобучили, прогнали меня туда. О, это уже не пауки. оранжевый откуда не заходят Ну давайте драться раз такие ребята удалые раз уже вернулся придется туда и паукам навалять то ага, а глефа не улетела за печально так дерись уже как мужчина И чего? Кладка, кладка. Но ну, так дело в том, что я их не трогал. Ну ладно, придется тронуть. Так, а ты подлечи вот эту подружку. Слишком просто... М -м -м, ведь я не зря. Слово Камень маны. Все... Какие-то там а крутые сапоги. видели только что это прикол и типа, по анимации рожевое дерево лупанула свою же эту ладно обойдем по этой стороне так у нас погиб одна лучница и глефа тут чего а, друиды вороны друиды вороны тоже нормальные ребята такие а, вот и ваша база, ребятушки. Сначала надо сразу разбивать им лунные колодцы, чтобы они не могли их лечить. Потом все остальное. Так, сразу подлечить. забыл. Сам же по своему правилу только что говорил, что нужно сначала разбивать колодцы. Будете знать, как мне на базу нападать. свою сау гребаную, чтобы она подсветила нам немножко, что Я тут происходит. О, Риданка Ого, кто ты воин? В любой непонятной ситуации, считаю, надо превращаться в медведя. Я теряю давайте, давайте, добиваем. О, теперь уже этих. Михалыч, сейчас от одного. Наши войны побеждают. Так, одного михалыча у нас там убили, да? Слеп, но не глух". Ну и можно сказать, что практически уже убили одну охотницу. Ну если мы сейчас с михалыча выйдем обратно. э, не нахрен не нахрен собачьи нема. Иди обратно, боблик медведя. Кстати, задачи дополнительно не получится точнее дополнительная а задача под задача в основных уходится. ничего страшного я вам вон новый нашел легко это все погнали обратно лечиться и пойдем богу потому мы шли шли не дошли не зря я лишнюю лучшую этого охотницу взял под глобальными замедлениений о боевые когти плюс 5 точнее так, идем лечить, то сейчас возьму леда, нас загоняю еще за ботинками там были. Наша Я теряю терпение. И нашу тут атакуют. Смотрите, она как на начала это. Начал нанимать слючков, и им стало неинтересно бить дерево, они его бросили. Вперед, вперед, вперед. Вы пока дойдете, тут уже всех поубивают. Или да, опять Симону спалили. И собаки дикие. Так, все, всех мы подлечили. Легко. Мне нужен Элидан, Глазуй сюда. Ты не стой, не скучай. Еще где-то один должен быть. Так, мы все изучили, кстати. На них мы они все не изучили. Ну, дерево теперь много могу себе позволить. Со мной наш рудник истощен бывает тогда придется собирать это дерево и чесать вам сюда что же делать Я так или да. но не глух О. 6 скоткости героя. Он у нас теперь стал такой на ну, лавкач, лавкач, лавкач. Ну, что тут еще вроде не должен быть? Здание готово. Отлично. Так. Сразу отправляем их. Не знаю, просто откуда можно ждать чего угодно отсюда точнее. Вот так мы сделаем. Так ты всех там долечил, да? Красавчик ты лучший. Вот чинит. Это все. И мы идем валять. И опять. И Ледан найдет в самом конце своей банды. Места все равно нету. Думал загонять за свитком исцеления, но видно не судьба. Так там дерево ставят, еще тут одно дерево хочу поставить. вдруг опять будет верломное нападение на меня. Так. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Подсобираем вторую армию. Здание готово. Зло приближается. Рудник еще наплетается, так что есть время подраться. Это все. Я прилетел на крыльях вверх. Слишком да. просто. Я, Я готов. Ну, а там уже присутствует Я именно сам Легион приближается непосредственно. Приближается. Да, хорошо. Легко. Исследование издание готово. Это все зло приближается. Я готова. Тут Знаю, я проходил да, вроде, слишком да? Просто. Проходил, но что-то я забыл разбить. Я так, рудник есть? это а, хрень на меня напал Что это вообще болотный гад? Чего ты пришел туда? Да. это все непонятно, я люблю природу, я тоже слишком просто. Обьетесь? Обьетесь. Тоже откуда он пришел, подонок? А, как я, люблю я Слишком просто. О, вот Получи, фашист, гранату. Ну, могу себе позволить высокие расходы. Раз на то пошло. Конечно. Так. Да. Сделаем непроходимую такую стену а, как я люблю Нет, еще не все улучшено. Мы сейчас просто из эльфов сделаем машин машин для убийства. Че все тут? Mm. У нас времени Исследование завершено. Уже в пути. Езжайте туда Сейчас мы двумя армиями зайдем с разных сторон И сделаем им прием со скептики Сейчас в общем бафаемся и заходим рубашим их на капусту. Вот как-то так, тогда. Друид. А, блин, не то нажал. Ёлки-палки. Выходи со своего облика никому не нужного. Полечи. Подружань. Можешь обратно в облик уходить? О, где хранится череп Гулдана. Жалкие демоны не помешают мне забрать его. Конечно, с такой армией тебе же никто не помешает. Мы бы могли бы еще и через темный портал зайти Зло. и в этом. В Лэнди еще и этим Зло. навалять самим демоном у них на родине. Все, валяем тренгулей порталу. Больше собирался. но а, это не все Где не знаю или да мне кажется твой братец тебя не поддержит в этом Мой братец не поддержит. Я слеп, но не глух. Где Пропустим этого нашего нового испеченного Нигера. Понятно, у вас нету. Можно вас было не перевращать обратно. Их тут нормально ребят вообще, он еще и снизу. Посмотря с какой стороны заходить, наверное. Я теряю Кто со мной? Ну, у меня уже фулл прокаченная войска, так что мне... Что там тихондрии, митохондрии, сейчас ты получишь от мистера или дама. Так, надо их превращать обратно, надо быстренько лечиться. Блин. Так, в принципе, все живые все здоровы. На последнем вздыхании я убил. Мерзкий демон, что ты сделал с моим братом? Это я, Молфрион. Теперь я такой. Нет. Или да, как ты мог? Повелитель нежити уничтожен. А земля со временем залечит свои раны. Ценой твоей души? Ты не брат мне. Уходи и никогда больше не появляйся в наших землях. Как скажешь, брат. Не брат ты мне. Вот такие вот, ребятки, дела. Или Дан стал черным. В то время Майкл Джексон хотел быть белым из черного. А тут наоборот. Ну, об этом уже в следующем видео. Спасибо за этот просмотр. Пока-пока.